I think the girls with the Всем доброе утро, ребят! Ну что, мы сегодня на аккаунте Антюхи опять АС-сервер и открылся остров. Мы сегодня будем выбивать нового героя. Я у себя не выбиваю, потому что я пыльцу слил всю. Новую брать, ну, не знаю, бессмысленно. Мне не к спеху, у него есть лишняя пыльца. и мы будем сегодня тащить, кто играет на Android сервере Asgard Rus, Кидайте заявочки, вы Android, на ios сервере. Кидайте заявочки, вступайте. Пишите, Сереге, поехали, будем смотреть. Что у нас сегодня интересного есть на iOS? Бонусные предметы. Интересно, интересно. Сейчас посмотрим. Кристалл Китсуна, Эмблема Комета. 2000 значков титула, вообще ни о чем. А, так, волшебная кузница. Понятно, по акциям печалька. Коллекционер, посмотрите на этого коллекционера. Сразу же Фрейка, Застрелка и Фобушка. Неплохие плюхи. Ну, это все такое поехали сюда у нас сегодня вот такой вот ребятушки родины. 19 тысяч 900 практически 20 тысяч пыльцы ну я не знаю сколько их можно выбить мы конечно все тратить не будем сейчас посмотрим сколько нам надо будет пыль я думаю где-то тысячи 1, 512 ну, такое не особо Дуэлянт Ой, Тут и дуэлянт, еще не проснулся Мастерун 10-5-3 И 10-5 божество Ну поехали, давайте так Возьмем штуку Попробуем Изначально посмотреть хотя бы сколько Приблизительно Что я заморачиваюсь? Там плюс-минус Тысяча пыльцы а -а -а -а. Так, что у нас по героям 149 осколков И 154 В принципе, плюс-минус Поехали, посмотрим, какие шансы Так, сейчас я себе перекину в другую сторону Вот так вот сделаем Ну, как видите, мастер рун Начал сыпать. Вот, два осколка мы словили. Правда, этих два осколка за прохождение 10. Еще два осколка. Но пока только по два осколка падает. Как видите, мастер нормально падает. Ну, такими темпами. Вы понимаете, что придется четыре, наверное, затратить на выбивание. Альфа-самца, вот один упал осколок, то что я видел. Такое себе. та та -там. Вот опять один осколок. Как видите, хреновенько падает. В основном... Вот еще один осколок. Нифига. Пять осколков. Нифига себе. Вот это нам повезло. Еще пять осколков. Не, ну это прям... Они хотят сказать, что у нас уйдет. Ну хотя, в принципе, у нас таки уйдет. Где-то 3 половиной тысячи. Ого, нифига себе. Два осколка. Ну, остальные расходники, как видите, сыпят полным ходом опять. На, если тут, конечно, раздают героев. И того? За тысячу. 63 осколка. Ну, что вам сказать? Много-мало? Не знаю. Странно, что его до сих пор еще не продают. Потом пооткрываем остальные плюхи. Посмотрим, что там с них может выпасть. Такс. Поехали на следующий заходик. Я думаю, 1002 откроем. чтобы не бегать туда-сюда. Печально, конечно, я вчера уже говорил, показывал. Что с острова убрали остальных героев Ну это на некоторых серваках На немке посмотрим Что там будет Так, еще плюс 2000 Поехали Посмотрим, что у нас в итоге получится Ну такое, видите Божество, конечно, сыпет полным ходом 78. да где-то три с половиной тысячи мне кажется уйдет божество камешки расходники эти смотрите, божество по 10 просто тупо тупо улетает 88 за полторы тысячи ну хотя в принципе на некоторых серваках я вам скажу так пыльца на изе добывается сопутных акций, то есть можно за баксов 200, я думаю, собрать. Но это пока неделя-две, и он реально будет стоить копейки. Сейчас посмотрим на него еще в действии. Что он может? Прокачаем его. так Что у нас что-то там уже в перелимит ушло. Смотрите, по 10. Просто фигачит. Божество, конечно, просто тупо сыпет. А, печеньки. Печеньки у нас уже в лимит ушли. Ну, в принципе, у нас сейчас будет новый пад. Можно будет печеньки слить. 117, треть, Чё, они хотят сказать, что 4000 пальцев улетит на него, уже 8, так, а ну-ка идем, супер пэт, рост 43000, 45. Пооткрываем на немножко, прокачаем сейчас туда, потратим, потому что будет западло, как обычно. Да, не особо мы тут много, я вам скажу, и прокачали. Но ну, хотя бы все забрали. Хотя бы часть. Сейчас мы опять наберемся ну короче как обычно вы сами видите что падают все предыдущие герои 133 каким тампом я думаю где-то 180 мы соберем за 3000 не больше Да, божество, я смотрю, просто тупо сыпет. Уже два божества собрали. Жесть. Просто жесть, ребят. Опять Вот мне нравится Чего нельзя было в обнове Вы уже знаете, что у многих Перелиметы Чего нельзя сделать, увеличить ту же самую почту Увеличить ну, это просто писец какой-то А мы нифига не получили Ну супер Это называется, как хочешь, так и выбивай. Но какой вариант? Только вариант продавать печеньки. Потому что сейчас забьется сундуки, вы нифига не сможете забрать. Песец. Просто, просто писец полный. Такс, поехали дальше. Посмотрим, что у нас в итоге получилось. 167 за 3000. Ну, в принципе, плюс-минус. Так, поехали. 167, давайте еще так. Давайте 500. Пробуем. 510 возьмем, 171, да, у нас получилось. Ну как обычно, вот это говорит о чем, о том, что шансы э -э, на этого героя просто тупо занижен. Ну как обычно, то есть э -э, выходит герой, на него шансы меньше, нежели на остальных, которые уже есть. Хотя в принципе падать должны. В равной силе, по идее, все итемы, но сами видите божество. Просто я не знаю, сколько там у нас получилось божества. Сейчас посмотрим. 189. даже не хватит. Три с половиной тысячи. Сто 195 195 осколков я офигею три с половиной тысячи ребят неделя и это будет все стоить копейки 200. Ну вот, 3600 у нас получилось. На него ушло. 3600. Я офигею. Практически 4000 пыльцы. Просто улетело а, на альфа-самца. Ну это дофига. То есть вы сами понимаете, какие они шансы ставят. Хоть они добавляют туда дофига осколков. опять у нас очень редко падало. То есть, в среднем рассчитывайте на четыре тысячи пыльцы не меньше даже не все забрали 600 осталось ну что андрюха поздравляю у тебя, у тебя уже есть новый герой. Так, поехали, посмотрим, что у нас. Альфа-самец. Ровно 200. Мастер рун. 585. То есть, мы собрали фактически 42. Здесь мы собрали 600... Ну, где-то 550. То есть, 2,5 божества. То есть, таким образом видно, да, как разница, вот, раз, два, а тут фактически даже почти три, почти три божества. Ну и, конечно, поехали, альфа-самец, обменяли. Сейчас я его открою. Чик, вот так вот, альфа-самец у нас есть, Поехали посмотрим, что по плюхам у нас получилось Ну, ящики я не знаю, сколько там чего выпало Не помню, эти отсюда, не отсюда Их тоже пооткрываем уже, чтобы они не валялись 160 сундуков Пятые мы не сможем посмотреть Посмотрел, сколько у него изначально было Понятно, максимум предметов 36 коробок Маловато, честно скажу. Маловато коробок. В итоге мы отсюда вытащили что? 15, 25, 30. Ну, в принципе, относительно так. Плюхи отсюда хорошие падают. 35. Эмблем. Десяток сразу же ремочки. Ладушки, кстати, не упали. Странно, странно, странно, странно. В общем, такие вот дела, ребят. Ждите прокачку и обзорчика на героя. Посмотрим, что он в себя представляет. В течение двух секунд уменьшает атаку вражеских целей рядом на 25. Это первый лавал. Ну, поехали мы сразу его на максималку будем качать. Это уменьшает ватажку всех целей рядом на 70. Накладывает молчание. Наносит... Урон в размере 275. Превращает 10 урона в восстановление каждых 0,2. Ну посмотрим. Ну плачанка это понятно, круто. 15% шанс восстановить энергию. В общем будем смотреть. Пишите комменты, ставьте лайки. Всем удачи, всем пока.